И всем привет! Меня зовут Ваня, и вы на моем канале Клим. Сегодня у нас будет видео о том, как вышло новое обновление в Pet Simulator X. Новое обновление получилось очень классно. Добавили очень много интересного дерьма. Говна, годноты. Годноты, да, не говна, годноты. Э, Хардкор-петики, как обычно, да, там все всякое там такое, знаете. Вот, а, значит, давайте посмотрим. в... Тэч Ворлд, посмотрим, изменилось ли что-то там, потому что я еще сам толком не знаю, но вроде пока ничего такого интересного, может что-то в машине поменялось, а, у меня тут пэтики, сейчас я быстренько заберу, так, да не, в пэтмашине тут ничего не поменялось, а это что за феня? Ух, а, а, точно, это же новое, новое, точно, это же новое обновление вышло, вчера, да, Не, позавчера, дох вчера, вчера, вчера, вчера, а, давайте пойдем посмотрим, что самое главное обновление, это, И, конечно же, У -у -у, а тут что-то поменялось, или мне кажется, нет, какой-то, вот, большой, кстати, я большой никогда не встречала, акиблок, Ничего не выпало, понятно Аутум а, ау ивент так и не убрали. Как-то даже странно. Ага, так же самое можно выбить. Вот туркайпетов. Ага. Кстати, насчет туркайпетов. А, пофиг. А... Полетели тогда в шоп? В торговую площадку. На торговую площадку. Глянем, что у нас там такого. Вроде добавили эти, прилавки, прилавки, прилавки добавили, это вроде бы, прилавки, подождите, прилавки, это вот эта фигня, чтобы торговаться, правильно, да? Вот, пока у нас грузит, хотел бы напомнить вам, что надо обязательно подписываться, потому что на 45 подписчиков будет розыгрыш, там где я разыграю новый скинчик, точнее нового питомчика в 5 симулятор X, вот такого вот. Вот такой вот с Корги на компаньон. Его всего лишь 2 миллиона. Для эксклюзивки это не так уж и, и много. Да, тут вообще вот видите, есть эксклюзивки по 936. Но это не эксклюзивки. Ну, короче, без разницы. Вот эти прилавки. А -а -а. Дофига их. Вот, давайте вот такой прилавок возьмем. То есть, смотрите, как делается. То есть, я ставлю, пишу, допустим. Ну, один БГМ, да? Один миллиард. Ем, кстати, сюда, смотрите, вот, вот это вот, вот это вот, это один миллиард. Не вот, вот, смотрите, всегда смотрите, чтобы у вас было... Всегда было то количество, как, как, какое вы хотите поставить. Например, вот, считайте количество. Тысячи, миллионы, миллиарды. Да, значит, правильно. нажимайте sell. вы хотели бы продать за такую то сумму... Да, я хотел бы продать за такую сумму, и вот у меня, видите, появляется, вот, 1 миллиард гемов, пиксель вольф, кто захочет, может прямо сейчас купить, да, вот у кого-то есть ровно даже 1 миллиард гемов, вот, ну, в принципе, в принципе, ну, одно, вот неужто, ааа, я забыл вам самое главное показать, смотрите, я вам самое главное забыл показать, смотрите, вот это фигня, смотри, ставишь royalty, ставишь royalty, ставишь какого-то питомца, например, ну, допустим, на, самое там ужасное, допустим, на agility 2, на agility 1, энчантишь, и все, видите, то есть оно останавливается, то есть, видите, больше не энчантиться, то есть, вот это вот очень классно, uh, в апгрейдах так же само, о, oh! А, мне показалось, что это такое Новая ну, какая-то дичь. Э -э -э. В принципе, все обновление. Ну, то есть... А, нет, еще в банке, в банке, смотрите, что в банке у нас. В банке у нас... Теперь можно 500 миллиардов сюда сувать, а тут 1 триллион. То есть... Ну, короче, больше можно сувать. Тут даже вот кто-то продает такого хардкорп, это люки. Мифик за 2 миллиарда 7 миллионов, что-то дешево. А, ну, хотя, в принципе, нормальная цена. Сколько этот стоит? А, я думаю, я думаю, это эксклюзивка. Честно. Тут вообще кто-то за 2 миллионов продает. Ну, типа, ну, это дишманская честная цена. Не ведитесь Ниф... нифиг. Смотрите Давайте куплю на раздачку Давайте куплю на раздачку <с> э. -а, а, Я понял 100 миллионов Ну короче вот Вся обновление кому это понравилось Я не знаю но мне по крайней мере понравилось кто был сейчас прямо... Подождите. Откуда? А, точно. А кто был со мной сегодня на видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики. Также напоминаю, на 45 подписчиков будет конкурс, там, где я разыграю вот такого вот интересного пэтика. Я разыграю вот такого вот интересного пэтика. Там, где я разыграю вот такого вот интересного пэтика, вот, айскрим, э, айскрима на честбрекер. И также каждому дам по 5 миллионов гемов. На стриме будет 45 подписчиков, 45 подписчиков, 40. 45 мой эксклюзивный пэт, как бы, да, вот так вот совпало, да. Так что приходите на стрим, когда будет 45 подписчиков, обязательно всех сообщу в Телеграме, в Инстаграме, еще где-то там в ТикТоке, всё, ссылочка в описании на все, так что обязательно заходите, ну а с вами же был я, меня зовут Ваня, вы были на моем канале, всем удачи и всем пока!